Привет друзья! В этом ролике я хочу сказать о том, чтобы вы делали ролики о Station 922 MKV. Так вы поможете мне игру ST922 найти оригинал. Только не так как все, а именно У. Палочник спускался с дома а ролик с ним был удален. Ну, то есть не то, что написано в крепитости. Один мелкий пацан, которому лейт 14 по голосу, а может быть, и меньше пользуясь сценарием, который есть во многих видео про Полочника, сказал, что он смотрел какой-то фильм со своей женой. Женой. Представьте, что вам 10 лет, так же как и мне, когда мне было 10 лет, и у вас есть жена. Я после этого предложения немного поржал. Короче, делайте свои уникальные ролики, если очень хотите найти оригинал. Ваши ролики будут не такие, как у всех. Если не забуду, то оставлю ссылку в описании на бесплатное и крутое видео, редактор, которым я сам пользуюсь, можете установить его, если вам он нужен. Я точно не помню, но по-моему, вверху есть надпись «Незащищённо», но вирусов вы никаких не установите. Главное, что видео у вас будут не такие, как у всех. У вас будут уникальные видео. И также если, не забуду оставлю ссылку на приложение для скачивания видео с ютуба. А теперь, если вы досмотрели видео до конца, напишите в комментариях «Велосипед». Просто так. Чтобы я знал, что вы досмотрели видео до конца.